не тихо панограмма приготовились. good good Одна из нас им понравилась. Какой вздор. Ну не скажете. Тише, тише, они останавливаются. Аркадий Михайлович, я сейчас узнаю. Добрый день. Рядом. рядом? Благодарю вас. Леонид Максимович, постойте, куда же вы? Это же она сама. Гражданин, здесь воспрещается! Что воспрещается? Что воспрещается? Все. Ну, а? а? Товарищ, подождите, вернитесь. Давайте давайте но... Поток солнечной энергии, падающей на Землю, примерно в миллиард раз больше той энергии, которая нужна для того, чтобы удовлетворить все современные энергетические потребности человечества. Мы хотим поставить на службу человеку эту энергию. Вот наши солнечные ловушки. Так значит, вы кинорежиссер? Помощник кинорежиссера. Документы. Контрольная? Больше никого не задержали? Пупенцов. Ага, ладно. Свету повернитесь. Так. Фамилия? Мухин. Л.М. Верно. Значит, в кино работаете? Да. Будем знакомы. Пупенцов Василий Иванович. В кино. Да. Иван Кузьмич, приготовились. 65. Стоп, стоп, стоп, стоп. Придется сделать перерыва. Все свободны. Я вот только одного понять не могу. Почему вас в нашем институте интересует именно Никитина? Такая знаменитая женщина. Да, обыкновенная женщина, даже хуже. Да, ну что весь мир следит за этой дыханием, как она ловит солнце. Но все мы чего-нибудь ловим. Это а тут же совсем другое. Да какое другое дело, какое другое дело? Ловить солнце всякое может. Вы солнце не поймали, вам же никто ничего не сделает. Вы вот попробовать вот эти склянки для этой ловли не организовать. Так вас, знаете, ужас сколько хлопот совсем. Вот они, незаметные герои. А мы вас тоже можем снять. Как снять? За что? Нет, в кино. Ах, в кино. Ну зачем? Я лучше буду вставлять научные барахлишки, реквизит таскать. А что у вас есть? Пойдем покажу, аппаратики такие, ахните. Так что, вот вы помогите нам, а мы вас оформим консультантом. консультант. Работы много? Да нет, да вы организуете нам склянки для съемок. подходящий, Я вам так скажу. По-моему, где бы не работать, только бы не работать. По этому вопросу все. Пофиг. Хорошо. Заговорил. Что это такое? Сверхсекретная штучка. Прошел? Хорошо, куда? Ой, какая штука. Вот его нам для съемки бы, а? Постараюсь обеспечить. В чем дело? Товарищи, на Ух ты! Почему вы пропускаете посторонних в лаборатории? Дело в том, что я не посторонний. Получите выговор, приказчик. Я помощник кинорежиссера. Чем хуже для режиссера? Правильно. Ублюд угу. заслужил. Произошло смешное и... Нелепое недоразумение. Мы снимаем картину, а такой же ученый, как вы. Мы сказали женщину, похожую на вас. есть что вы так похожими на вас, что вы невольно ошиблись. Покорнейший прошу принять наши глубокие извинения. Хорошо, извинения приняты. Теперь все? А картина? Неужели она вас не интересует? Видите ли, боюсь, что у вас из этого ничего не выйдет. Почему? Потому что ничего веселого и развлекательного в моей работе нет. Я делаю серьезное дело. Но ведь наши картины тоже серьезное дело. Видал я ваши картины. Вам нужны не факты, а эффекты. Штуки, трюки, побасенки. Побасенки. Побасенки. Побасенки – большая сила. От этих побасенок люди плачут и смеются. На них учатся, ими украшают жизнь. Я не поклонница кино. Очень хорошо. Не понимаю, чему вы радуетесь. Дело в том, что работая над картиной... Я составил себе некоторое представление о вас. И я очень рад, что вы оказались именно такой, что я не ошибся. Всего хорошего. Будьте здоровы. Ну, как она вам нравится? Она ужасна. Напротив, она прекрасна. Такой она и должна быть. Ищите именно такой тип. Ага. Чем больше нашей героини будет похожа на Никитину, тем лучше. Ага. Почему ты опоздала? Меня задержали в связи. Я так волнуюсь с Я ведь ничего не понимаю в кино. И потом номер-то мой очень эстрадный. Может, не стоит? Что-то что-то глупенькое. Ему как раз нужны вставные номера. Ой, я так волнуюсь с ничего, ты помнишь, как мы с тобой выступали? Внимание? Приготовились. Я вам привел музыкальный номер, который я говорит. Что вы с занимаетесь номерами? У вас есть женщина, похожая на Никитину? Аркадий Михайлович, вы хотите, чтобы я вам нашел двойник Никитина. А двойников, в природе, не бывает. Не бывает. А это что? Маша, Зина, пойдите сюда. А? Плохо работаешь. Искать надо уметь. Девушки свободны. Ну что, а, Ерочка, Вот Аркадий Михайлович, актриса Шатрова, о которой я вам говорил. Что вы можете делать? Куплеты, чечетка, мы с ней вместе выступали, она моя ученица. Ну, давайте посмотрим. Татьяна Ивановна, да -да. помогите. Товарищи, освободите рояль. Освободите рояль, пожалуйста. Аркадий Михайлович, у вас мало времени. Да-да-да. Я зеленый. Начинайте. Почему? Не подходит. Ар Аркадий Михайлович, вы сами сказали, что она очень похожа на Никитина. Если все переделать, тогда будет хорошо. А она может играть серьезные роли? Аркадий Михайлович, дело в том, что она в оперете. случайно. Она драматическая актриса. Может быть, может быть. Верочка, ты очень похожа на ученый. Ты можешь сыграть главную роль в кино. Масса Солнца составляет 2 актиллиона тонн. Три актиллиона... Постойте, постойте, Вы поймите, вы ученые. А ученый это человек, который живет в замкнутом мире своих формул. Это пустынник в большом городе. В строгом уединении творит он будущее, презрев сегодняшние земные радости. Ясно? Ясно, Аркадий Михайлович. Я понимаю. Спасибо. Понятно. Понятно. Хорошо. Понятно. Делаем фото. Фото пробов. Не Строже. Не забывайте, что вы играете ученую. Ну-ну-ну. Вот так. Внимание. Серьёзнее. Не шевелитесь. Снимаю. Спасибо. Что-то не то. давайте попробуем еще раз. Аркадий Михайлович, я привел этого консультанта, а? товарища Бубенцов. Ну попросите его товарища. сюда вообще. Да. Меня немножко смущает мягкость вашего выражения. Да. Ученый должен быть более строгий, У -у -у. более твердый. Я понимаю, Аркадий Михайлович. Ну, граденьте очки. Вот так, с уже лучше. Так. Дайте портфель. Спасибо. Ну, сделайте. О, строгое брогонелиса. Смотрите сюда. Так, еще строже. Еще строже. Вот так. Хорошо. Вот так и снимем. Так и снимем. Это, а еще, так сказать, наиболее ответственные стеклянные части. Осторожно. Ирин, педор. Ирин, педор, я готов показать, Вы понимаете, я немедленно все отправлю в Академию. Это же не Никитина, это же наша актриса, Верочка Шатрова. Че, актриса? Да, да. Ну, да. Смотри. Ну, слушайте, поразительный сход. Актриса, да? Что это? Ну, смотришь. Здорово, здорово. Если консультант считает, что так похоже, так и снимем. Вера Георгиевна, приготовились? Молодец, Верочка. Тихо, тихо. Внимание. Тихо. Роже. Снимаем. Вот это возьмем. За основу. За основу. Вот, он пишет, утверждаю, а я категорически э, пишу, воспрещаю. Но вы же руководитель. Все мы руководители. Но я фактически шесть лет ничего не делаю в театре. Мы фактически все ничего не делаем в театре. Ну хорошо, сегодня вы ничего не делаете, но завтра вы можете получить тоже ничего не делаете. А послезавтра можете получить великолепную роль. Совершенный безумный. А ага, друг с да на Ай, на сцену. А, не зимите. Она действительно способна. Кто? Вот эта артистка, Шатрон. Безусловно. Да? А почему вы спрашиваете? Так, будем рассуждать логично. Она хочет играть главную роль в кино, потому что мы не даем ей главных ролей в театре. Так? Так, но... Так, подождите. Дядя Леня! Дядя не ну как? Завтра в 10 часов ты должна быть начинка сценарий. Не Финостук. могу. Так, не нельзя. Если я разрешу, если на я у тебя там чего доброго может засверкать? Очень хорошо. Что хорошо, это ей хорошо, вам хорошо, а мне плохо. Дать ей главную роль в театре, чтобы она не играла в кино. Логично. Да, а -а -а. логично. Так, ваше стабилие. А весь чёрт. Спасибо. Спасибо. Я так и сделаю. Так я и сделаю. Так. А тебе ничего не надо будет делать. Ты будешь молчать, тебе ты служишь. Я тебе очень. Имей в виду, что ты принята, но еще не утверждена. Ты делал не в том. Директор попрещай. -то Шапон. Директор. Сейчас. а генеральную я завтра не пою. Да. Шатрова. Как вас фамилия? Шатрова. Шатрова, очень хорошо. Ну что, вы действительно приготовили лоли? Видимо, я не видел. Да. да. да. Давайте, подождите. А как я брал? Подожди. Я больше не могу. А, не знаю, не знаю, знаю, в листковом, в листковом, Вы что, танцы тоже? И танцы. А режиссуру смотрел? Сказали, хорошо. Что? Сказали, хорошо. Завтра будете репетировать генеральную репетицию. В десять часов будете готовы. Вы что же не радуетесь? Простите. Я радуюсь. Ну что очень хорошо, очень хорошо, очень хорошо. Посмотрите, посмотри, помещевые, что вы с ума сошли?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 Успокойся, Верочка, ну? ну. Если я не буду завтра на генеральной, меня просто уволь. Выход один. Надо выбрать либо театр, либо кино. Выхода нет. Нет, она так рано никогда не возвращается. Вторая группа на стену. Дядя Леонид, поговори с ней меньше. Нас стену. and go all about накормить вас завтраком. Я решила приготовить к обеду салат из овощей. Овощи очень поднимают тонус. Очень хорошо. Ринушка, у меня есть к вам один деловой вопрос. Вы когда-нибудь сгорали от любви? Yeah. Любовь — это сон поэтильный. Ах, какая эффектная штучка. Что это такое? По-моему, это шляпа. Как шляпа? А откуда она у вас, Орел? Да это мне прислали из дома модели. Прелесть какая. Можно я примерю? Пора. Красота это страшная сила. Можно я в ней пойду? Я скоро вернусь. Мне надо на тишинский рынок и в кооператив. Хорошо. Капитан, капитан, улыбни. Капитан, капитан, потянитесь, только смелым подчиняются. Моря. Ариношка, я возьму с собой идиота, чтобы не скучать в троллейбусе. Здесь. Да, Аринушка, вам придется открыть, если будут звонить. Да-да, конечно. Капитан, капитан, улыбнитесь, не небом покоряются. Моря. Милый, милый. Это она? Ну что? Я зеленый, я боюсь. Не бойся, не волнуйся, и главное, настаивай на своем. Что вы хотите? Здравствуйте, товарищ Никитина. Здравствуйте. Вы от кого? Я артистка Шатрова. Мне очень нужно поговорить с вами. Простите, я не могу, я занята. Я знаю, но я очень прошу вас. А вы от кого? Я артистка. Я играю вас в кино. Вы? Да. Хм. Ну, возьдите. Спасибо. Пожалуйста, проходите. Садитесь. Я вас слушаю. Если бы вы могли поехать в студию вместо меня на полчасика, а я в театр... Вы с ума сошли. Почему? Вам ничего не придется делать. Вы будете просто сидеть и слушать сценарий. Что слушать? Какой сценарий? Сценарий о вас. Я не позволю, чтобы из меня делали какие-то киноштуки. Нет, нет, вы ошибаетесь. Это не киноштуки. Это как раз может быть очень интересная картина. И там чудесно показана вся ваша жизнь, ваша работа. Работа? Чем меньше будут знать о моей работе, тем лучше. Воображаю, что они там понаписали. Может быть, вы думаете, что я не сумею сыграть эту роль? Я буду очень стараться. И Я уже репетировала, я начала уже вживаться в образ. Вот, посмотрите, пожалуйста. Масса Солнца составляет три актиллиона тонн. Два актиллиона свечей. Ну-ка. Значит, ваш режиссер меня представляет такой. Да. Вы понимаете, ученый — это пустынник в большом городе. Он видит будущее и не обращает внимания на сегодняшний день. Ну, во-первых, это сильно преувеличено, а во-вторых, это совершенно неправильно. Впрочем, я так и думала, что из меня будут делать занимательную механику. Я так мечтала сыграть эту роль. Прости. До свидания. Подождите. Так вы говорите, ученый, это пустынник. Это не я говорю, это наш режиссер. Ага, так-так. Э, Давайте-ка ваш пальто. В этом деле надо разобраться. Ой, вы поедете! Вот наша машина. Аллах ну, И... его ветрит. Ну, Опасно. Сейчас, сходи, сейчас едем. Сейчас, сейчас. Как раз Олег, я лучше поеду, чтобы меня познать. И... Спасибо вам большое. И... И... И... Еще. Все-таки отказала. Не женщина, а истукан. Ой, кто-то тебя упоминает. куда мы? Куда тебя вести? Разговаривайте со мной на вы. А все-таки Гоголь жизни утверждаешься началась. Да, конечно. но ну, вот бели, но ну, а вот, у нас съемку. Гримок, ты поправда. Да чего похож? А вот вы сегодня что-то слишком похоже на Никитину. Неужели? Да-да, здравствуйте, Вера Георгиевна. Здравствуйте. Вы помните, что мы вчера говорили? Э -э ученый это пустынник. Так кажется. Да-да. А вы что, не согласны? Нет, я не согласна. Я считаю... Позвольте, позвольте. Мы же вчера с вами обо всем договорились. Что случилось? Я вас сегодня не узнаю. Она так вошла в роль Аркадий Михайлович, что я сам ее не узнаю. Сценарий читать не будем. Давайте снимем еще одну пробу. Пробу? Одевайте, гримируйте, я буду в декорации. Честное слово, это очень... Я сейчас же еду домой. Покажите дорогу, пожалуйста. Ирина Петровна. тут вы? Верочка. Ирина Петровна. Товарищи, я... Закругляюсь. Я ученых знаю, понимаете, как облуплены. Это что такое? Это наш консультант Бубенцо. Бубенцо? Работает, понимаете, на всем готовом. Я им все обеспечиваю. Аппараты, агрегаты, полный порядок. Открытие. Чего открытие, открытие. Они без меня банки консервов не откроют. От, от, от, спокойно. Вопросы будут? А вы сами кто будете? Я буду ученый-консультант по научной части. Дальше, товарищи, как они, значит, работают? Очень просто. Я все их секреты знаю. Вот так. Сел, задумался, открыл. Понимаете, самое главное задуматься. Вот так. И полный порядок. Пифагоровые штаны на все стороны равны. А, Верунчик! Привет. Отдохните, товарищ, покурите, покурите. Что, слушали мой инструктор? Вам полезно. Мы, если вы какие-нибудь вопросы по научной части, запросто обращайтесь ко мне, полный порядок. А почему вы здесь? на на на на на на на на на Да сегодня вы меня не испугаете, нет. Очень похоже, очень, но сегодня трючок у вас не выйдет. Ну, бросьте шутить, ну, хватит, ну, мне неприятно, ей-богу. А какое вы имеете отношение к кино? Платит. дополнительная материальная база, а потом, знаете, где бы не работать, только бы не работать, верно? Товарищ <связь> <связь> <связь> <связь> извините, надо консультировать, пока. Идемте обратно, где ваш выжесел? Товарищ Шатрова, Товарищ одну минуточку. Устроит вас это платье для пробы? По-моему, ну, хорошо. Устраивает. Надо скорее кончать этот маскарад. По-моему, у вас начинают все принимать меня за шатрову. Ирина Петровна, может быть, вы останетесь здесь, а? Вместо Верочки. Да вот, видите ли, вас все ведь принимают за Верочку. Недоразумений никаких быть не может. А вам тогда все будет беднее. Пожалуй, это мысль. Действительно, следует мне разобраться во всем этом деле до конца. А так будет удобнее. Вы святая женщина. А что мне делать? Гримироваться, одеваться, сниматься. Ну что ж, давайте гримироваться. Прежде всего ее абсолютно не касается, занимайся спортом или нет? Совершенно это не должно ее касаться. Артист Фенин готов? Готов. У меня один уз короче. Неважно, следующий. Котровом ролинообразной. я не просто вас отъемся. Она прежде всего должна мне выдать тапочки, если они мне полагаются, правда? А потом я уже с ними могу делать все, что мне угодно. В конце концов, я могу с ними просто в них спать. Что вы сделаете сегодня со своим лицом? Уберем эту деталь. Вы сегодня совершенно на себя не похожа. Что вы говорите? Совершенно не похожа на Никитину, я говорю. Ха-ха, ну, знаете. Верунчик, вы ну, слишком копируете свой образчик. Эту, как говорят, у нас в институте сушеную акулу. Ага. А -а -а. Кого? Кого? Никитину. Ну, знаете ли. Бросьте шутки. Такие шутки я консультирую. Но с ну, артистами так нельзя. Ай, у меня пятьдесят Ну, губы такие уже не носят. Это нужно будет что-нибудь подобрать. Моя еще главное дело, что они хотят меня сейчас отправить в отпуск. Как будто я могу hadi, с такими нервами в отпуск ехать. Это совершенно не годится. Это, я думаю, будет хорошо. Да. Хорошо. Средняя пухлость. Сексопил номер четыре. Но нос! Нос уже совсем другой конфигурации. Сапа очень похож. Тампончик. Еще тампончик. Довольно. Я достаточно похожа на Никитина без ваших тампончиков. Это вам так кажется. Ну посмотрите, какое у вас лицо, какая грубая работа. А мы из вас сделаем настоящую Никитину. Делайте, что хотите. Разрешите. Довольно, довольно Какая б фамилия? Шаврова. Шатров. Это все Ну, просто, просто очаровать вашу да ручку. ручку. <смех> как ваш побережье? Ага, Шатрово. Ша Очень <смех> хорошо. Шатрова, браво. А, а, а, а, а, что я должна делать? Вера Георгиевна, вы должны поверить в то, что вы ученые. Вы верите? Допустим, верю. Вам ни до чего, ни до кого нет дела. Вы сейчас вся в мире формул. Мне кажется, у вас э, ошибочное представление об ученых. И они вовсе не такие. То есть как не такие? Я же знаю Никитину, она-то такая. Ну, будем делать так, как делали вчера. Татьяна Ивановна, да, да. дайте какую-нибудь книжечку. Столик. А так не надо. Вот, возьмите сценарий. Откройте сценарий и читайте. Помните, ученые читают и возмущаются. Читайте, читайте. Аркадий Михайлович, вот и Шатров, почему вы ничего не делаете? Я читаю. Непонятно, что вы делаете научное открытие. Потом карандаш — это затасканная деталь. Никитина не может покусывать карандаш. А у нее как раз такая привычка. Золотко. Мало у кого какие привычки. Но этого нельзя, понимаете, нести в широкий языческий масса, а то все начнут покусывать карандаши, понимаете, ручки и другие привет. Наоборот, покажем зрителям, что Никитина бережет карандаш, как орудие своего производства. Не мешайте ваши полемистические наклонности не доведут вас до добра. Не полемистические, а полемические. Аркадий Михайлович, я с этой дамой работать отказываюсь. У нее, понимаете, нет никакого представления о научной дисциплине. Из этой особо ученый не выйдет, это я вам гарантирую. Не гарантирую, а гарантирую. Слушайте, вы меня все здесь, понимаете, компрометируете, я не могу консультировать в таких условиях. Уходите. Я заберу весь реквизит. Забирайте. Хорошо. Товарищ, минуточку, где у вас местком? Татьяна Ивановна, сделайте так, чтобы этот субъект больше никогда не появлялся в киностудии. Хорошо, чепуха. Это абсолютно никуда не годится. Так, так, очень хорошо. Только немного острее. Чепуха. Хорошо, так и будем снимать. Сигнал? Приготовились к съемке. Что она делать? Да, она знает. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо. Начали. Что такое? Что, что вы делаете? Уберите свет, пожалуйста. Меша! Стоп. Стоп. Стоп. Выключить. Что случилось? Что вас не устраивает? Меня не устраивает этот сценарий. Вы хотите снимать картину об ученых, а сами ничего о них не знаете? По-моему, она, она ненормальная. Да-да. Наш советский ученый живет и работает в самой гуще сегодняшней жизни. Вот в чем главное. Он хочет владеть солнцем для того, чтобы жизнь стала легче и лучше. И он думает не только о формулах, но и о человеческом счастье. Он человек, и ничто человеческое ему не чуждо. А вы хотите показать книжного червя какого-то отшельника, а не советского ученого. В этом сценарии я не вижу души человеческой и вашей души. Вот это я вам хотела сказать, а впрочем, выступайте, как знаете. Сейчас она ее выгонят. Верочка, на тебе лица нет, ты, ты устала. Верочка. Я плохо тебя чувствую. Перерываю. Вы что? Действительно себя плохо чувствуете? Пойдите, отдохните. Дядя Родина, проводи. Видно, что опересочная. Подождите. По-моему, она очень интересный человек. Где Шаплова? Репетиция в театре уже кончилась. Она, вероятно, ждет у вас дома. Я поеду и привезу ее сюда. А я что буду делать? А, а вы болете? Как я буду болеть? Голова болит. Вы добрая. Вы, вы чудесная женщина. Вы, вы ждите. Вот. А мы ровно через 40 минут будем здесь. Коммутатор, дайте квартиру профессора Мельникова, пожалуйста. Слушаю. Тетя Паша? Это Ирина Петровна. Тетя Паша, передайте Иван Николаевичу, что я сегодня не могу быть. Не могу. Иван Николаевич, а? звонила Ирина Петровна. Ну вот, видите, я до нее не могу дозвониться. Она приехать не может. Как не может? Почему? Не, не знаю, сказал. А вот он. и я. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, пресса, как всегда, опаздывает. А, ну, виноват транспорт. А... Скажите, Виктор Семенович, вы на машине? как же? Слушай, сделайте, голубчик, доброе дело, привезите мне Ирину Петровну. Никитину? Ну да. Она что, не приехала? А потом ты -то делаешь. Она тебя. же мне самому очень нужна. Редакция да. интересуется солнечными опытами. Сейчас вот, привезти. По сути, а вы адрес знаете? Чей? Ах, Никитина, нет, не знаю. Вы ее, кажется, у меня видели? Помню. Ну, прекрасно, помню. Что бы она ни говорила, хватайте ее, тащите в машину и везите сюда. <свят> Масса солнца составляет 2 октилиона топ. 2 октилиона топ. 3 октилиона свечей. Здравствуйте. Добрый день. Иван Николаевич ждет вас. А я сегодня не могу. Я занята. Э, Как-нибудь в другой раз. Все вас ждут? Ну уж и все. Простите, мы с вами почти два года не виделись. Может, вы меня не помните? А, э, когда все время ждешь встречи, время летит незаметно. Позвольте, это вы? Конечно, я. Просто я пошутила. До свидания. что во-первых, Иван Николаевич ждет вас. Во-вторых, мне нужно переговорить с вами. Редакция поручила мне. Я не могу, меня. я заместка. Переговори. Э, и... Вот путаница получается. Э, вот что, Шострова. Судя по всему, вы не актриса. Заболеть во время первой съемки. Циркач, сильно ударившись, терпит, улыбается и заканчивает номер. И только после спектакля ощущает боль. Он артист, а вы? Вы только рассуждаете, учите, делаете замечания, а когда дело доходит до вас, расклеиваетесь, как девчонка. Я готов во многое простить, но все же поставить всю работу в зависимость от капризов вашей нервной системы я не могу. Да, но это впервые я очень волнуюсь. Я тоже очень волнуюсь. Волнение помогает работе. Во всяком случае, на все ваши опередочные страдания даю вам пять минут. Через шесть минут можете вообще не беспокоиться о работе. Подождите. Хорошо, я иду. Только от волнения я все перезабыла. Вы мне напомните, что мы делали вчера? Вот это деловой разговор сразу бы и сказали. Конечно, мы все прорепетируем. Ведемте. Мягче, мягче. Не увлекайтесь Никитиной. Пошли, пошли, пошли. Ехали. Минуточку. Пошли. Забыл выключить мотор в машине. Дядя Леон, как хорошо, что ты здесь. Я не знаю, что мне делать. у через Никитина тоже там на студии нервничает. Черт знает, какая перепутанность получается. Все в порядке. Ну, познакомьтесь, пожалуйста, это как раз товарищ из киностудии. Он приехал за мной. Роща, Мухин. Мы сегодня, Ирина Петровна, от тебя никуда не отпустим. А вы, товарищ Мухин, оставайтесь с нами. Сейчас я скажу его. Что делать? Я боюсь. Да ты не бойся, не бойся, я же с тобой. Ну? Тебе повезло, Верочка, ты попала в научный мир, изучай обстановку, приглядывайся, проверяй свою роль. Играй Никитину. Вспомни, как ты репетировала с Аркадием Михайловичем. Как же сразу так? Ничего можно. Можно? Сразу? Дерзай. Наконец. Здравствуйте, Здравствуйте, здравствуйте. Простите, я ненадолго. Я за Мухин. Я киноработник. Мы снимаем картину об ученых, и я хотел взять интервью. Очень знаете, приятно. Ли, э... Николаевич, у вас телефон. Сейчас, э, простите, пожалуйста, входите, входите. Здравствуйте, Лена Петровна. Где мы находимся? Это и есть институт солнца. А этот кто? Это я еще не выясню, но я выясню. А ты улыбайся, а то ты очень переживаешь. Ага. Вот ага. так у прекрасно получается. Я сейчас. Полагаю, что да, будет вполне да, достаточно 8 да. миллионов вольт. Здравствуйте, Ирина Петровна. Что же вы старику-то и не узнаете, а? Здравствуйте! здравствуйте. Ну, простите, но мы с вами не знакомы. Профессор Козырь. Ну, кто же не знает профессора Козарева? Козырева? Да, но меня только вчера утвердили в этом звании. Да? А я вас только сегодня так и назвала. Рассеяна, как всегда. Да, так вот насчет напряжения. Мы в случае уйдем отсюда. Что ты, что ты? Пользуйся случаем. Присмотрись, вот тебе настоящий научный кабинет, а я пойду позвоню Никитену знаю, как там Только ты кто? Ирина Петровна, что вы тут делаете, голубушка? Я, <связывая> я... <связывая> <связывая> ну, неужели вы не можете не работать даже в гостях? Извините. Ну, идемте, идемте на воздух. Послушайте старика, Елена Петровна. О, посмотрите на Луну. Погуляйте с молодым человеком и Хорошо. хоть на часок забудьте о своих опытах. Ну, раз, два, три, забыли? Забыла. Ну, Я понимаю, что в такую ночь не хочется говорить о делах. Но я прежде всего журналист. Можно задать вам один вопрос? Нет, нет. Никаких вопросов. Ирина Петровна, Ирина Петровна, почему? Ну что в самом деле? В гостях и какие-то деловые разговоры. Довольна. Ирина Петровна, куда вы бежите? Ирина? Довольно, довольно. Сейчас же вас не ждем, Ирина Петровна, чего вы боитесь, я не понимаю? Один вопрос. Никаких вопросов. Ирина Петровна, я вас не задержу. Редакция поручила мне узнать. Пойте. Что пойте? Журчат ручьи. Какие ручьи? Слепят ручьи. Какие ручьи? И тает лёбит, и сердце тает. <свят> вы не знаете? Нет, не знаю. Это очень славная песенка. Журчат. Только опыты и рассуждения. Покажите ученых в жизни. О чем они говорят дома, как отдыхают, как развлекаются. Ну, я не знаю. Ну, пусть ваши герои запоют, что ли? Ну, уж с этим я никак не могу согласиться. Я утверждаю вам, что ученые не поют. Lord. не слышал, чтобы он опел. Обаятельно. Конечно, конечно. Скоро? Сейчас, сейчас, поедем. Может, я пока переодеюсь? Переодевайся. Аркадий Михайлович, утром в шатрогу это платье устраивало, а сейчас я оно не нравится. Что, не нравится? Ну, знаете, я уже на все согласен. Пускай ученые поют, танцуют, пускай Никите находит на голове, вы уже сами это просили. Что же вам еще не нравится? Это совсем не так. Я хотела. Да чтобы... Вы сами не знаете, чего вы хотите. Милочка, Аркадий Михайлович, куда их девать? Кого? Дипломатов. Давайте их сюда. Ребята, ребята, давайте сюда. У нас в картине будет встреча вот с этими господами. Как по-вашему, передавая советские ученые, я должна их встречать. Будете сниматься в этом планте. Пошли. Хорошо, хорошо уходить А что? А, а что? Ничего, ничего, не волнуйтесь. Это проблема фото. Приготовились? Снимайте. Внимание. Снимаю. Спасибо. Шуба свободна. Возьмите шубу. Разрешите вас на минутку. А вы можете покурить. Когда понадобится, вас позовут. Товарищ мой, а? вы не видали Риза Петровна? Нет, но ну я это как... Это вы? Это я. А это что а. такое? А, это я хотела сделать сюрприз. Да, но ну, Ирина Петровна себя плохо чувствует. Я очень плохо себя чувствую. И она сейчас поедет домой. И я поеду домой. Как домой? Нет, я вас привез, я вас отвезу. А, У него же машина испортилась. Я понимаю, что... Поехали, поехали, а, поехали. А, а я лучше пешком. А, чудно. Прогуляться. Мы пешком, пешком. Не беспокойтесь, через несколько минут Ирина Петровна будет дома. Дома? Где дома? У Никитиной дома. Вчера вы совсем соглашались, а сегодня вы все отрицаете. Ну, хорошо, хорошо. Давайте что-нибудь придумаем. Вы считаете, что нужно показать ее внутренний мир, что-то личное, да? Да, конечно, иначе она будет манекен. Мы покажем в картине ее любовь. Что? Да, любовь Никитина. Это идея. Ученая должна любить, может любить. Хватит рассуждать, давайте попробуем. К примеру, скажем реплику. Я вас люблю. Давайте. Как так сразу? Ну, можно не сразу, вздохните. Давайте. Вера Георгиевна. Вы, по-моему, не совсем понимаете, что такое любовь. Татьяна Ивановна, да, да. где у нас материалы о любви? Принесите сюда. Хорошо. Спасибо. Высочайшая поэзия, Высочайший восторг, Идеал изящного и идеал святого. Герцен. Да. Или вот. Да, половина, И притом прекраснейшая половина жизни Скрыта от человека, Не испытавшего любви. О, вот-вот, во взгляде уже... Что-то есть. Давайте скрепим этот взгляд. Смотрите на меня и объясняйтесь мне в любви. Внимание. Приготовились. Начали. Я не могу, Аркадий Михайлович. К сожалению, это для меня очень трудно. Ну, тогда попробуйте выразить свои чувства без слов. Движением, жестами, взглядом. Все время кончилось. И здесь начинается другая съемка. Можно посмотреть? Посмотрите. Вам это будет очень полезно. Как грустно мне твое явление. Весна, весна, пора, любви. Какое томное волнение в моей душе. Моей краи. Пойдемте поближе. Любилась. Так в землю падшее зерно Весны огнем оживлено Давно ее воображение Сгорая негой и тоской Алкало пищи роковой Давно сердечное томление Теснило ей молодую грудь Душа ждала кого-нибудь И дождалась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 Я время думаю о том, что вы мне говорили. Знаете, Вера Георгиевна, очень немногие молодые артисты решились бы со мной говорить так смело и прямо, как вы. Я благодарен вам за это. Ну что вы. Я просто хотел заступиться за женщину, на которую я так похож. До свидания. До свидания. На сегодня хватит, и так до завтра. А что там? А там еще одна съемка. Можно я посмотрю? Пожалуйста. Кстати, поносите это платье, вам будет полезно в нем выходить. Пойдемте. Наверняка передо мной я видал как мимолетную идентичность, как пьет. Человечество, ожтенную куда и в мою, мою, мое отечество, я ску и кую. Интересно. Вы находите? А вот Никитина считает, что это ерунда. Чепуха, вздома. Побасенки. Побасенки. Аркадий Михайлович, вот этот Гоголь считает, что мир задремал бы от таких побасенок. Да, Совершенно верно. А по-моему, мир задремал бы от таких побасенок. А как вы считаете? А? Ну, как а вы что думаете? Что а что такое? В чем состояние? Аркадий Михайлович, мы оба пробуемся на роль Гоголя. Да. У нас вышел спор. Так может, мы нам поможем? Ну, давайте сюда. Простите, Вера Побасенки! А вон протекли века. Города и народы исчезли с леса земли. Как дым неслось все, что было. А побасенки живут и повторяются поныне. Побасенки! Но мир задремал бы без таких побасенок. Обмелела бы жизнь. Плесенью и тиной покрылись бы души. Побасенки! Вот, по-моему, так. Конечно, так. Пожалуй, действительно так. Я был прав. Спасибо, Аркадий Спасибо, да. Спасибо. Вот видите, только в киностудии можно увидеть сразу двух Гоголей. Да и то не настоящих. Ну, мне пора. До свидания. До свидания. Леночка, проводите тебя. никогда не видели Луны? <связь> Конечно, видела. Но я никогда не обращала на нее внимания. Но я все-таки права? Вы правы вообще, но что касается самой Никитины, ее даже в своем институте называют сушеной акулой. Знаете, по-моему, это поверхностное суждение. Нет, это все-таки неспроста. Да что вы хотите? Она не признает искусство. Ведь вот вас сегодня едва вытащили со студии, а она даже не захотела со мной разговаривать о картине. Вот в этом она, пожалуй, не права. До завтра. До завтра. Если бы не все это могла видеть. А может быть она сейчас тоже гуляет? <смех> ну, знаете ли, если бы я ее в этот час увидел на улице, да еще под руку с мужчиной, я бы решил, что я сошел с ума. В этот час Ирина Петровна сидит за закрытыми шторами. <смех> Вы в этом так уверены? <смех> ну, конечно, потому что... Нет, нет, Ирина Петровна, я провожу вас до вашего дома. <смех> Она и подруга с мужчиной. Не может быть. Вера Егоровна, куда вы? Василий Григорьевич, нам надо выяснить наши отношения. Но в среду в кооперативе вы мне говорили, что я вам снилась. Но говорил. Значит, я вам нравлюсь. Ну, нравится. А что вам больше всего во мне нравится? Жил площадь. Что? что вы сказали? Ну что, что, я хотел сказать глазки. Ясно? Теперь мне все ясно. Никто не спрашивает. Что с вами? Э, Чего? не со мной. Что вы сделали с вашей головой? Простите меня, я сделала перманент. Я покрасилась красным стрептоцитом. Какой ужас! Что с вами происходит? Не, не спрашивайте! Не спрашивайте! Еще одна личная катастрофа! Я так наказана! Это вы? Да, это я! А что с вами происходит? Не спрашивайте меня. Не спрашивайте. Что это? Это мышки, это мышки. Мышки, мышки. Вам не нужна моя страсть. Вам нужна эта же площадь. Убирайтесь вон. Верните мне мои письма телеграммы. Мы зашли слишком высоко. Слишком. Ирина! Кто там? Открывайте. Свои, свои. Вернулся. Вернулся. Добрый вечер, Ирина Петровна. Я жду. Да-да. Извините, пожалуйста. Ирина Петровна, вашу пальто. Ирина Петровна. Сорок семь семь. Да. <галюцина> <галюцина> <галюцина> <галюцина> Ирина Петровна, это я. А, теперь слуховые галлюцинации. Скорая помощь, помощь скорая, белая горячка, горячка белая, кто больной, я больной, Маргарит Львович, пардон, Лилия Мар Маргаритович, выезжайте моментально. Вот как все получилось. Да это целая история. Верочка милая, скажите правду. Вам нравится Виктор Семенович, если вы слышали, как он говорил о своей любви? Он вас так любит, но меня он слишком мало знает. Он говорил о любви вам и называл меня Ириной. Он даже не узнает о том, что я существую. А мне бы хотелось, чтобы все слова, которые он говорил, относились к вам, а не ко мне. Вообще все так запуталось. Я не знаю, что теперь будет в студии. Вероятно, будет огромный скандал. Не торопитесь с выводами. Все надо проверить. Мы сделаем вот как. Вы поедете в студию и поговорите с режиссером. Вы думаете, а я поеду в институт. С кем она там может разговаривать сама собой? А я с кем сейчас разговариваю? Тоже само собой. Значит, все в порядке. В порядке. Покойной ночи. Спасибо. Войдите. Арина, что уже семь часов? А -а -а -а! Маргарита Львовна! Маргарита Львовна! Ничего особенного. Я сошла с ума. Вела, помогите. Скорая помощь. Здрасте. Здравствуйте. Э -э, где у вас тут больно Лев? Кто? Э -э, Лев.. Лев Маргаритович. А? а? Больно это я. Цветы убрать? Почему же нет? Пусть остаются. Тут надо все переделать, татья Гаша. Она права. Все надо переделать, все. Сценарий надо пересмотреть, переработать. Что это за декорация? Нет, она правильно говорит. И это тоже все не то. Прежде всего, надо знать материал, над которым мы работаем, а не выдумывать. Надо изучать, наблюдать. И то, что мы видим один раз, нельзя принимать за правило. Мало ли что он случится один раз. Для этого я больше не допущу. Будофория. Даже неплохо на жизнь. Что случилось? Сердится, а? но как? Я И все из-за ваших вчерашних разговоров. Скандал. Вы! Здравствуй, Здравствуйте, Карин Иванович! Вот, товарищи! Перед вами молодая артистка. Первый раз в студии. Подождите. И она вам показала пример. Она смело спорит со мной. Она защищает свою собственную точку зрения. И она права. Спасибо. Сегодня Никитина показывает свои опыты. Поедемте-ка вместе с нами в Институт Солнца. Сегодня наш институт демонстрирует опыт конденсирования солнечной энергии в большом объеме. Вся энергия, какую мы имеем на Земле, происходит от одного источника. Это энергия солнечных лучей. Что здесь будет происходить? Видите ли, солнечная энергия концентрируется на солнце, насящей жидкость, находящейся вот... В этом шаре жидкость эта, проходя тысячи раз под солнечными лучами, впитывает в себя все больше и больше солнечной энергии. Садитесь, пожалуйста. Сегодня Ирина Петровна просила меня быть вашим шефом. Никитина? Да. Вот она. Мы Сорок Включайте. 40, сто. 100. Ну ладно, опыт опытом, а, в крематоре я всегда успею. Редакция? Это Виктор Семенович. А, да да да Да-да-да, опыт идет хорошо. Вызовите стенографистку, я продиктую первую информацию. Мне нужно позвонить к телефону. Если жидкость не испарится, а останется хотя бы на одну минуту, произойдет переворот в науке. А если испарится, тогда что? Ну, а тогда мы. Снова будем делать опыт за опытом, пока, наконец, не добьемся... Петровна, больше нельзя. Не ваше дело. Пошли за Я зажигала. Что вы сказали? Я говорю, если ты человек угулены. Мне это дорого, как память. Ирина Петровна, ваша петь, апрельский день. Березкой снова стать мечтает. Подождите, подождите, что такое? Кто вы такой? Это я, я. Вы ошибаетесь, товарищ Пень? на минуточку. А я поговорю с Ириной Петровой. Хорошо сейчас. Ирина Петровна, вы здесь? Добрый вечер. Здравствуйте, Аркадий Михайлович. Я хочу вас поздравить, товарищ Емин. Я хочу сказать вам.. Я знаю, я знаю, вы очень заняты, но я не отниму вас много времени. Я хочу извиниться перед вами и сказать, что... Сейчас я только хотел сказать вам, что увидев вашу чудесную работу, я окончательно влюбился. В кого? В свою Никитину. Образ ученый. Так я и думала, что не в оригинал. Ведь оригинал это сушенная акула. Дорогой Аркадий Михайлович, а я думала, что мужчины, особенно режиссеры, более наблюдательны. Не может быть. А -а -а. Аркадий Михайлович, а кому вы вчера объясняли, что такое любовь? разговаривать. Я вас привираю. Меня уволили из ученых, но не выгоняйте меня из своего сердца. Умоляю, серьезно. Ведь я теперь какой человек? Вы мне скажите, Бенцов, достань солнце с неба, пожалуйста. Боже, как я погорел! Так будет со всяким, кто некультурно обращается с атомной энергией. Не с атомная, солнечная. <свистит> Будьте здоровы! <свистит> Вы даже в огне не горите. И это ничтожество я почти любила. Боже. Были вы. Боже мой, ну что я вам вчера наговорил? Ну, как вы все это терпели? Это было полезно для меня. Видимо, каждому не вредно знать, что о нем думают на самом деле. Товарищ Рощин. Да, Ирина Петровна. А я не совсем Ирина Петровна. Что значит не совсем? А кто же тогда Ирина Петровна? Вот Ирина Петровна. Вы меня все перепутали. Я уже не знаю, какие бывают ученые, какая вы на самом деле. И какую мне теперь снимать картину. А вот вы сделаете картину о том, что с нами произошло. Что, что? Никто же не поверит. Почему? Это будет и забавно, и поучительно. Будет комедия. И очень хорошо. Ну какая же тут будет проблема? Ну пусть это будет проблема весны в душе человека. Пусть это будет комедия. О некоторых, ну, скажем, немного излишне сухих работников науки, как вы хотели. Ну тогда и о некоторых, скажем, немного излишне поверхностных работников кино, как вы хотели. И о том, что очень плохо, когда человек сам обедняет свою жизнь. Очень плохо, когда он считает, что... Что... Что вся эта весна ни к чему. Что песня не нужна никому. <возьму> Что вишня я ерунда. Да, да, ерунда. Но Журча ручьи. И даже дай мне, не дай мне, не дай мне, Кончик. Yeah,